Микроскоп Altami Школьный Duo представляет собой усовершенствованную версию микроскопа Altami Школьный и входит в линейку детских микроскопов, предназначенных для развития интереса к изучению окружающего мира у детей школьного возраста. Главным отличием представленной модели является уникальная насадка, которая позволяет превратить данный микроскоп в цифровой, установив окулярную камеру в один из двух оптических выходов. При этом второй выход можно продолжать использовать для наблюдения объектов через окуляр. Также вместо камеры можно установить второй окуляр, что даст возможность работать с микроскопом двум пользователям одновременно. Микроскоп поставляется в красочной картонной коробке, внутри которой расположен бокс из пенопласта. Он надежно защищает от внешнего воздействия микроскоп и его аксессуары. В комплект поставки входят инструкция по эксплуатации, пылезащитный чехол, два окуляра, имеющие 10 и 20-кратное увеличение и набор для исследований с готовыми препаратами, а также чистыми предметными и покровными стеклами. Объективы микроскопа установлены в револьверное устройство, которое обеспечивает быструю смену увеличения путем вращения кольца как по, так и против часовой стрелки. Три объектива имеют 4, 10 и 40-кратные увеличения.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 Фокусировочный механизм расположен на штативе микроскопа и обеспечивает вертикальное перемещение предметного столика при вращении ручек фокусировки, расположенных на одной оси по обе стороны штатива. Микроскоп имеет двойную светодиодную подсветку. В основании находится осветитель проходящего света, предназначенный для изучения прозрачных и полупрозрачных препаратов. Осветитель отраженного света расположен на внутренней стороне штатива и позволяет рассматривать небольшие непрозрачные объекты. То подсветки микроскопа возможно как от трех стандартных батареек идущих в комплекте так и от сети с помощью адаптера который поставляется опционально освобождаем микроскоп от упаковки, располагаем его на ровной поверхности и устанавливаем окуляр в монокулярную насадку. С помощью рукояток фокусировки опускаем предметный столик в нижнее положение и включаем питание микроскопа клавишей, которая находится на задней части устройства. Устанавливаем на предметный столик препарат, закрепляем его держателями и вращением револьверного устройства выбираем объектив с наименьшим увеличением. Перемещаем препарат вручную так, чтобы подвести под объектив участок объекта с наибольшей плотностью. Наблюдая в окуляр и медленно вращая ручки фокусировки, добиваемся нужного фокусного расстояния и, следовательно, появления четкого изображения объекта. Установив цифровую камеру в монокулярную насадку, мы получаем возможность наблюдать препарат и одновременно выводить изображение объекта на монитор компьютера, сохранять фотографии и записывать видео. Микроскоп Altami Школьный Дуо является отличным выбором для юных пользователей, так как он прост и надежен в использовании, имеет оптику из стекла, и в его комплекте уже есть все необходимое, чтобы сразу начать исследование микромира. Выбирайте Altami, подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями.